Привет, это Александр Шуршев, и сегодня я вам расскажу про единороссов. Да-да, вы, наверное, сейчас скажете, но, Александр, хватит нам уже трещать про них. За десятки лет они у нас вот здесь сидят. Мы и так знаем, что их ну никак нельзя поддерживать, и на выборах 8 сентября мы огорчим единороссов так, что мама не горюй. Но тут ситуация настолько наглая и настолько образцовая, что мы просто не можем оставить ее без внимания. Прежде чем мы покажем, кого Единая Россия выдвигает на муниципальных выборах в Петербурге, как собирается обеспечивать им победу и как выглядит образцовая команда административных кандидатов, подпишитесь на наш канал, поставьте лайк и включите колокольчик. Мы будем оповещать вас только о самом важном. Итак, Невский район, округ народный. 13 из 18 действующих депутатов единороссы. То есть даже по формальному признаку принадлежности к партии, именно Единая Россия полностью контролирует бюджет и местную администрацию. И вот одно из их последних решений. 15 июля на сайте госзакупок администрация округа размещает контракт на поставки подарочных наборов для первоклассников. 770 наборов на общую сумму 836 570 рублей. Посмотрите, как они обосновали цель. Исполнение целевой программы по проведению досуговых мероприятий граждан, организация праздничных и зрелищных мероприятий. Действительно зрелищно. Пеналы, рюкзаки для сменки, дождевики, открытки и подарочные пакеты. Все это должно поступить до 20 августа в 8 школ. Конечно же, здесь не обошлось без корыстных целей, ведь именно в этих школах работает целых семь кандидатов от Единой России. Совпадение? Ну, конечно. Знаете, на что это похоже? На подкуп избирателей за бюджетный счет. Запрет на это четко обозначен в законе о выборах. И ответственность предусмотрена. Штраф до 40 тысяч рублей для должностных лиц. Вот они, эти герои. Директор лицея номер 344, руководители школы номер 338, 516 и 512, а также директор, замдиректор и методист школы номер 39. Получается, Единая Россия выделила миллион рублей, чтобы за неделю до выборов выдвинутые ею кандидаты фактически подкупали избирателей на трогательном дне, когда их дети и внуки пойдут первый раз в первый класс. Единороссы уверены, что родители первоклашек применяют свои голоса будущее своего округа и своих детей на какие-то пеналы и ручки, как когда-то испанцы выменили сокровища у индейцев за стеклянные бусы и побрякушки. Но и это еще не все. В пяти школах расположено 14 избирательных комиссий и 59 членов этих комиссий – сотрудники тех самых школ и, соответственно, подчиненные кандидатов директоров Это прямо запрещено законом, в котором сказано – что членами избирательных комиссий с правом решающего голоса не могут быть лица, которые находятся в непосредственном подчинении у кандидатов. Мы направили обращение в Горсберком и прокуратуру с требованием проконтролировать, чтобы все эти люди были выведены из составов избирательных комиссий до 8 сентября. Или вот еще один интересный факт. Председатель муниципального избиркома округа Народный Анна Дрост работает заместителем главы местной администрации в том же самом округе. И так совпало, что глава местной администрации Вадим Бушин, то есть ее непосредственный начальник, сам является кандидатом от Единой России в этом округе. И, внимание, как раз он и размещал тот самый контракт на подарки правоклассникам. Это тоже прямое нарушение избирательного законодательства, на которое мы также пожаловались. Если посмотреть на всю эту команду Единой России в округе Народный, то мы увидим 5 директоров школ, пять заведующих детскими садами, несколько сотрудников местной администрации и подведомственных учреждений. Образцовая команда кандидатов, которые уже на старте кампании тащат депутаты за счет административного ресурса и местного бюджета. Есть ли сомнения, что став депутатами, они будут представлять интересы вороватых чиновников, от которых зависят на своей основной работе? Видели ли вы когда-нибудь директора школы или заведующего детским садом, который бы выступал с независимой политической позицией, отстаивал интересы людей перед чиновниками или разоблачал коррупцию? Вот такими способами Единая Россия планирует побеждать на этих выборах. Будут ли такие люди представлять наши интересы после выборов? Нет. Петербургу нужны депутаты, независимые от районов администраций. Депутаты, которые будут представлять интересы жителей, а не партии коррупционеров. Не продавайте свое будущее, будущее своих детей за пенал и открытку. Регистрируйтесь на сайте СПБ Выбирайте депутатов, которые будут представлять вас.